Наверное, вы часто попадали на продажник какого-нибудь курса, где голос за кадром, э, с воровными фотографиями э, с интернета и с вымышленным именем обещают вам легкодоступный заработок. Вы покупаете его данный курс, а там схема, которая не работает. И если и приносит э, вам выхлоп, то потратите кучу времени и заработаете копейки. Меня зовут Николай Котин, и я дам вам то, что вы ищете. У меня есть собственная школа обучения. Я являюсь разработчиком нескольких курсов по заработку и трафику. Курс «Свобода» – мой первый продукт по пассивному доходу. И я уверен, что он произведет фурор на рынке. Так как я практик и в курсе показываю, какой пассивный доход у меня – и какой у моих партнеров. А, куда нажать, все четко и по шагам. Также в курсе вам нужно взаимодействовать со мной. Я даю свои контакты ВК, и вы со мной связываетесь. Также вы попадаете в час с другими участниками данного курса. И а, моими партнерами. Там вы будете получать помощь. Или просто можете спросить у других участников, правда идет пассивный доход или нет. Самое классное, что доход вы будете получать уже сегодня. Да, как только все настроите, у вас пойдет пассивный доход. Ну и это еще не все. В курсе 5 источников дохода. 5 Помимо пассива вы можете зарабатывать и активно. Есть очень интересный урок, где за выполнение заданий вы можете заработать более 20 тысяч рублей в месяц. Опять же, все, все показываю на практике и показываю результаты других людей, с которыми вы сможете связаться и задать вопрос, реально ли он получает или нет. А сейчас я хочу немного показать, как выглядит сам курс и что вас ждет внутри. После того, как вы скачаете курс Свобода, 3000 рублей в месяц на пассиве, у вас появится такой архив. Можете его временно перенести на рабочий стол. Дальше создаем папку с таким же названием. После этого нажимаем двойным нажатием. Мастер. И находим данную папку. И дальше нажимаем готово. После открываем данную папку. И сейчас нам нужно нажать вот таким значком. Название OutRun. Все, у нас открылся курс свобода. Обязательно просмотрите введение. Также у нас есть поддержка, выступаете в чат в Телеграме, где находятся такие же участники, как и вы. Там люди делятся своими результатами, можете спросить, посмотреть, задать какой-то вопрос. То есть оказывается всегда помощь. Плюс вы действительно убедитесь, что здесь люди зарабатывают. Все уроки сделаны в видео формате. То есть вот здесь, когда вы нажимаете на какую-либо ссылку, вы попадаете на видео. Доп-материалы ⁇ это сервисы, с помощью которых мы и будем зарабатывать. Также, если мы нажмем сюда, это моя страничка ВКонтакте, я ни от кого не скрываюсь, и чтобы здесь зарабатывать, нужно взаимодействовать со мной. А, в общем, здесь 12 уроков и 5 источников дохода. Особое внимание я хотел бы уделить третьему источнику дохода, поверьте, каждый из вас, кто его откроет сможет зарабатывать около 1000 рублей, а кто-то и больше, каждый день на выполнение заданий. Причем тратя немного времени. И вы убедитесь, что это несложно. Но это не основной. Это лишь дополнение к нашему основному источнику дохода. Ну и как вы видите, я не скрываюсь. Под чужими лицами, так как я уверен в своем продукте, и уверен, что с помощью него сможет зарабатывать Каждый. Пусть не сразу 3000 рублей в день, но со временем цифра будет намного больше. Цена на курс пока стоит смешная, но в скором времени я уберу скидку и уже другие будут покупать по полной цене. Так что забирайте курс, добавляйтесь в чат, настраивайте свой пассивный доход и до встречи в самом курсе.